Здравствуйте! Сегодня мы будем продолжать рассмотрение задач по теоретической механике из данного сборника Яблонского со авторами. Наша сегодняшняя задача это задача из раздела динамики механической системы под раздел основные теоремы динамики механической системы задание Д. 8, которая показывает, как с помощью теоремы об изменении импульса мы исследуем движение механической системы. Механическая система состоит из трех тел с заданными массами. На тело 1 наложены две связи, то есть в принципе присутствуют в этих связях внешние силы, то есть в двух местах приложены внешние силы. Опора А препятствует перемещению по нормали, то есть по вертикали в данном случае. Опора B препятствует, не препятствует но исключает возможность поворота. Сейчас мы посмотрим, что это за опоры, но ну, вот на нашем примере. Вот, значит, наше тело 1, вот наше тело 2, вот наше тело 3. Движем массами всех остальных тел, например, вот этих направляющих, можно пренебречь. И вот наши опоры А и Б. Вот эта опора препятствует перемещению тела 1 как целого, соответственно, и всех остальных тел в систему по вертикали. То есть по вертикали мы не можем двигаться. И вот эта опора в точке Б, бескользящая заделка, она препятствует повороту тела. Но зато не препятствует что? Не препятствует перемещениям по оси Y и по оси X. То есть вот это движение, оно... Допускает. Но напомню, что у нас здесь перемещением по оси y препятствует вот это тело. Итак, вот наша система тела 1, 2 и 3. Вот таким образом они связаны между собой. В частности, что мы видим, что из-за того, что вот это тело, эта реакция в точке А. Ну, давайте, ладно, прочтем сначала, что нам дано. Итак у нас значит связи наложены на тело 1 вот в некоторый момент времени начальный скорость тела 1 равна в нулевое скорость тела 2 омега 2 нулевое движение тела 2 и 3 относительно тела 1 начинает замедляться то есть в этот момент начинает действовать угловое ускорение которое замедляет вращение этих тел Направление вращения тела 2 и направление скорости В0 показано. Торможение осуществляется внутренними для всей системы силами. То есть это не прибавляет внешних сил. Устройство, осуществляющее торможение, не показано. В процессе торможения угловое ускорение звена 2 считать постоянным. Определить скорости В1 в момент времени Т, когда угловая скорость второго... Длина становится равна второго тела, становится равной нулю. То есть, когда движение тел 2 и 3 относительно тела 1 прекращается. Вычисление этой скорости произведено для одного из следующих условий. И здесь примечание. Выбор условий по усмотрению преподавателя. Условия «Б» рекомендуется для самостоятельного исследования. То есть, мы рассмотрим сейчас только условия «А», возможно, частично «Б». Значит, на тело 1 со стороны направляющих А действует сила кулоновского сухого трения. Вот по этому закону. Минус F, N и единичный вектор направления скорости. F коэффициент. вычисления V1 произвести точно и приближенно. В приближенном расчете пренебречь величину первого и более высоких порядков малости относительно промежутка времени. T омега 2,0 делить на ε0. Для всех вариантов принять... Вот эти значения считать, что проскальзывание колес по соответствующим поверхностям отсутствует. Необходимые для расчета данные приведены в таблице 44. И вот пример выполнения задания. Ну что ж, давайте разбираться с этим примером. Давайте сначала запишем нужные нам законы, но ну и данные, конечно. То есть мы сейчас начинаем решать задачку D8. Эта задача, значит, D8. Это задача теорема, общая теорема об изменении импульса. Импульса. Но уже для механической системы, а не для материальной точки, как это было в задаче, например, если не ошибаюсь, D5. Импульса механической Системы. Итак, нам нужно определиться, что нам дано. Дано, что нам надо найти. И с помощью какого решения мы перейдем с одного берега на другой. Вот такое ДНР. Дано найти решение. Ну, что нам дано, мы только что прочитали. Давайте запишем эти данные. Итак, нам дано. Конечно, давайте все-таки запишем обязательно рисунок 1. Рисунок это вообще важная часть любой задачи. Теперь M123 у нас, соответственно, равны 12 килограмм. 4 килограмма и третья 3 килограмма. Далее R2 равняется 0,5 метров. А маленький обвод второго колеса 0,25 метров. То есть в два раза меньше радиус. Далее углы альфа равны 30 градусов на чертеже. В нулевое равняется 2 метра в секунду. Омега-2 начальная, то есть нулевое, равняется 10 радиан в секунду. Модуль углового ускорения равен, который тормозит это второе кольцо, 250 радиан в секунду в квадрате. Сила трения F Коэффициент трения равен 0,25. Ну, для второго случая B нам еще понадобится коэффициент вот этого трения, 10 ньютон на секунду на метр. Почему-то нам дана такая величина в условии. Ну да ладно. Итак, эпсилон у нас, напоминаю, константа. Что еще нам дано? А, да, нам еще дано вот это условие. Какое? вот закон силы f равняется минус f n модуль силы то есть сила трения имеет такой вид сила трения равняется минус f умножить на модуль силы реакции опоры n а куда дели направления они на ней сделали единичный вектор скорости v первого тела ну и чтобы здесь уже стало понятнее, что мы написали, давайте зарисуем вот этот чертеж, который у нас присутствует вот здесь. Вот этот чертеж, наша система. Вот три тела. Первое вот это треугольная наклонная плоскость. Вот второе тело вот это колесо с двумя бодами. R2 маленькое, R2 большое. Здесь вот две направляющих и третье колесо. То есть, вот этот рисунок тоже нам дан. Вот у нас вот это угол альфа, направляющий, наклонная плоскость. Далее, здесь у нас на вот все это, Ну, давайте систему сначала изобразим. Вот здесь вот, чуть без проскальзывания катится тело радиуса R2. Это большой радиус. И внутри здесь маленький радиус. Два раза меньше. На него положены направляющие. Раз и два. И раздело происходит без скольжения. Значит, что происходит? Здесь показано, что омега-2 направлено туда. То есть, это тело в своем вращении вот так вот движется. И значит, что происходит? Вот эта скорость раз у колеса направлена туда. Давайте мы ее обозначим в 2 в точке... Например, ну вот K. Как здесь это L. Кстати говоря, ну L пускай будет. V2L, а здесь соответственно V2. Значит, и доска, раз без проскальзывания, значит, такой же скоростью обладает и доска в точке соприкосновения. То есть, эти скорости у них равны по модулю и направлению. Ну, а эта скорость, значит, раз без проскальзывания, значит, это колесо вращается с чуть меньшей скоростью в 2к это точка к значит и с такой же скоростью движется эта доска между этими двумя направляющими рейками доска я зря употребил значит раз это скорость точки л значит и это та же скорость то есть вот это колесо у этого колеса значит что это третье колесо это у нас первое тело это второе тело это у нас третье тело значит эти точки колеса тоже движутся вот с такой же скоростью раз и два. То есть, это колесо у нас что делает? Оно тоже как бы движется, соответственно, вот в этом направлении. При этом разные скорости у этих точек колеса. Значит, оно еще оно не только поступательно движется, оно еще и проворачивается в своем движении. Здесь оно проворачивается. Вот такая у нас система. И на эту систему что значит действует? Вот здесь наложена реакция. ну Вы посмотрите на рисунке, Фактически здесь наложена сила реакции в точке А. Вот это точка А. Здесь сила реакции опоры N приложена. Ну и в точке Б здесь тоже есть еще одна связь. Но мы ее сейчас изображать не будем. Потому что она нам при решении первой части не понадобится. А так на самом деле здесь еще есть в точке Б связь наложена. Вот это центр тяжести, значит, у нас первого тела, это центр тяжести второго тела, и это центр тяжести третьего тела, С2 и С3. При этом считается, что скорость в 0 начальная вот так направлена. Ну и омега-2 нулевое вот так направлено. Вот такая у нас система изображена на рисунке. Вот это наш рисунок 1. Что нам требуется найти, давайте посмотрим, определить скорость v1, то есть найти в двух случаях, правда, а и b, давайте мы запишем все-таки, значит, найти скорость тела v1 в момент, когда омега-2 станет равным нулю.